Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале. Сегодня у меня обзор вот, вот такой вот интересной покупки из FixPrice. Это умывалка для лица. Покупала я ее за 55 рублей. Это гель для умывания для всех, для всех типов кожи, тонизирующий серии Сэнда. С экстрактом красного вина. Эффективно очищает кожу, экстракт красного вина активно омолаживает, способствует разглаживанию морщинок, улучшает цвет лица Способ применения, необходимое количество геля выдавать на ладони, хорошо спенить легкими массирующими движениями распределить по лицу, смыть теплой водой Так, здесь идет объем 200 мл Так, что у нас идет? Ну, состав я не могу вам прочитать, потому что он не на русском но если интересно, я вам сейчас приближу. Посмотрите, если у меня сейчас... Так, вот состав. Кому интересно. В общем, он не на нашем. Так что сказать не смогу. Что хочу сказать. Пахнет он реально вином. Пахнет вином. Но таким дешевым вином, знаете, как вот в коробках продают, вот, в общем... Вот таким вином пахнет. Вот. А так, в принципе, гель мне понравился. После него кожа мягенькая, гладенькая. В общем, к этому претензий у него нет. Он идет... Так, сейчас... Если... Как вам показать-то? Он идет достаточно жидкий. Ну, относительно, в общем, нормально. Неплохо. Вот. Хватит, думаю, вообще его надолго. Ну, с учетом того, сколько у меня вообще этих умывалок, я буду им полгода, наверное, пользоваться всеми вот этими средствами. Вот. Так, прикольно. За 55 рублей в принципе, мне понравилось. Вот. Пахнет вином. Правда, Правда дешевым. Но все равно. Вот. Там, насколько я знаю, то, что были другие виды что-то я взяла вот этот попробовать, не знаю, уменьшает возрастные изменения, обновляет, в общем, буду пользоваться, так, ничего плохого не скажу, так, что тут идет, производитель, республика Татарстан, город Казань, Казанская, в общем, ничего такого больше особенного нет, кстати, пенится он нормально, там и средства, в принципе, немножко нужно на ладошку наносить, чтобы на лицо. Ну, в общем, смотрите сами, брать или нет. Ну, мне понравилось. В общем, как-то так. На этом у меня все. Если вам было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!